Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня нас ждет история под названием Я застала своего парня за изменой Дадим ему люлей, наверное, в конце видео Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи Все те, кто поставит лайк за 3 секунды, вам будет вести всю неделю Считаем! 3, 2, 1, 0 Все те, кто поставил лайк и удачи отправляются к вам, е, -е, -е. но ну, мы начинаем смотреть на этого изменника loaded. Привет, Эля Мария еще до недавнего времени я думала, что у меня в жизни все отлично. Даже просто офигенно. Красота. Любимый город, интересная учеба, хороший парень и своя классная жизнь, в которой постепенно исполнялись все мечты. Но недавно многое изменилось. Я думаю, что девушки часто встречаются с этой проблемой. Так -так. И вы уже догадались, с какой? Напишите в комментариях. Да, мне ну, изменил парень. И это вроде бы не было ничем особенным. Если бы не тот факт, что раскрыть это преступление мне помогла моя крольчиха. крольчиха. Без нее я бы могла еще долго не знать, что живуса. Что крольчиха? Правда, она сейчас сказала, крольчиха моя? Кто это? Ее домашнее животное или подруга? Анчиком. В начале года я переехала учиться в Питер. Как О. раз успела до карантина. И это <смех> большая удача. Иначе родители бы заставили поступать у них в городе. А мне хотелось как-то поменять свою жизнь. И шалость удалась. Я стала учиться в хорошем вузе. Потом познакомилась с парнем. Еще позже стали с ним пополам снимать квартиру. И я обрела еще и свой уголок в этой жизни. А потом исполнилась еще одна моя мечта. Я завела зверюшку. Мои родители никогда мне не разрешали домашних животных. Так что пока у всех были рыбки, хомяки, кошки, я была одна. И когда появилась квартира, я вдруг поняла, что вот оно. Я могу завести кого-то не такого крупного, как пёс или кот, но милого и пушистого. Выбор пал на кролика. Я выбрала себе самую милую мордочку Боже. и купила ей вольер. Я была просто на седьмом небе от счастья. Не все, конечно, было так круто... Крольча оказалась с характером и полюбила меня, но возненавидела моего парня. Что, собственно, потом мне стало очень на руку. Так мы жили все втроем. Где-то полгода. Мы с парнем на заочке, поэтому он днем много играл в танки и чуть-чуть подрабатывал в местном магазине грузчиком. А я работала над своим маленьким магазином в интернете и возилась со своей ушастой питомицей. Блин. Казалось бы, вот она идиллия. Я строила планы на будущее, думала о том, как потом доучусь. Вместе с парнем откроем оффлайн-магазин, закончится карантин, Крольчихи куплю вольер побольше. Время шло, начались экзамены, мне уже не получалось просто так сидеть дома. Приходилось ездить в вуз и заодно еще делать всякие проекты, сдавать зачеты. И так как это было далеко, я стала иногда задерживаться и ночевала у подруги в общаге. А то, бывает, домой могу уехать только в 10 вечера. А завтра в семь новый зачет. Так что я предпочитала экономить время и не тратить его на дорогу. И вот с этого момента что-то пошло не так. Что именно? Я очень уставала на учебе. И скучала по дому, по крольчихе, по парню. Но когда приезжала, то понимала, что мои надежды на классные выходные, милые свидания, отдых вдвоем не сбываются. Парень злился и был раздраженным. Безразличным, то мог просто проиграть кучу времени по сети. Короче, я вот не знаю, мне не подходит такой парень, который играет в танчики и работает грузчиком. А у нее, извините, учеба, блин, работа, интернет-магазин и кролик еще. Извините, она приходит уставшая, а он еще недоволен. А недоволен он чем? Что ему уделяют мало внимания, правильно? Но когда она найдет время на него? Он бы мог не играть в свои танчики и уделять время ей. Тогда была бы идилия, но нет. Я считаю, что такой занятой девушке, в принципе, не нужен парень. Она может одна жить, снимать квартиру, учиться и заниматься своим развитием. Я в свой единственный выходной от учебы скучаю в квартире. Я, конечно, понимала, он наверняка устал от такого ритма. Я постоянно уезжала, перестала готовить, убираться, стирать. Мне было просто некогда. Ему наверняка тоже... Почему ты должна убираться, стирать? Объясни мне. Это не входит в обязанность женщины. Это большущий-большущий миф, что женщина должна стирать, убирать и готовить. Если она работает, если она занимается учебой или еще чем-то, то она не должна этого делать. Если делать нечего, и она хочет порадовать свою семью, если у нее желание такое есть, то да. Не знаю, найми прислугу, если а есть такой умный. Хотелось внимания, а я была слишком занята, но вместо того, чтобы мне помогать, он дулся и вредничал. Некоторое время я пыталась как-то исправить эту ситуацию, но потом поняла, что нет сил, много учебы. Вот закончатся экзамены, и все равно все кончится, мы снова будем дома, начнем проводить время вместе. Кто бы знал, что я жестоко ошибалась. Ничего уже не наладится». Знаете, наоборот, все ухудшилось. Я стала замечать странные вещи. То парень уходил куда-то вечером, говоря, что с друзьями, то кто-то звонил ему. Или смс по ночам. Я порывалась пару раз подглядеть, но телефон был заблокирован, и я все-таки не такой человек, который лезет к другим людям в переписке. Тем более, что мне, честно говоря, не было времени задумываться о всяких подозрительных вещах. У меня, блин, такая нервотрепка была на учебе, что я больше хотела просто спать. Но однажды я вернулась вечером и нашла ванну неопровержимые улики О -о. на машинке лежала рубашка парня а за пуговица зацепилась несколько длинных женских волос а вот это было уже интересно у меня по-прежнему не было сил злиться бежать к нему и трясти этими волосами но я пошла и спросила что это значит Конечно, парень тут же выдумал историю о том, что в транспорте с ним сидела бабеха с очень пышной шевелюрой, которая лезла куда попать. Ладно, окей. И отнесла рубашку в стирку, но сюрпризы не кончились. Когда я зашла на балкон к вольеру своей крольчихи, то увидела, что у нее была полная миска еды. Ну, вы скажете, ну полная, и что, это странно? Конечно, странно. Если помните, я рассказывала, что крольчиха просто возненавидела моего парня. Она не подпускала его к себе гладиться, не давала даже налить воду в миску. Если я просила парня дать ей еды, то он рисковал уйти с обкусанными пальцами. Вывод. Корм дала ему новая его пассия, девушка какая-то. Угу. А в курсе, что животные все чувствуют, поэтому у меня три кота. Когда ко мне кто-то приходит, они мне сразу говорят, что за человек передо мной. Если они разрешают себя погладить, я понимаю, что все хорошо. Если же шипят, то есть контроль кошачий не пройден. Потому что ушастая атаковала его сразу же. А при мне она была ласковая, милая. Я спокойно убиралась у нее, брала на руки, наливала воду, давала еду. Даже носила ее с собой гулять пару раз. Когда мне приходилось уезжать, я насыпала ей побольше сена и клала корм. Его крольча всегда съедала в первую очередь. Поэтому вывод был очевидный. Если после моего отсутствия в миске есть еда, значит кто-то недавно ее насыпал. Вопрос «кто?». Я как бы между делом уточнила у парня этот вопрос. В ответ он пожал плечами и сказал, что голодная была, скреблась, пришлось кинуть ей пожрать. Ну, допустим. Я сделала вид, что верю, а сама решила, что буду наблюдать за развитием событий. Но не верила я, что он реально сам покормил кролика. Угу. «Новые странности не заставили себя долго ждать. Вот уже не знаю, откуда у парней эта способность никогда не заметать следы. Но факт в том, что, вернувшись очередной раз, я увидела, что на кухне кто-то разворотил мою аптечку. Отдельно стояла перекись, валялся бинт, пластыри. Что-то случилось. Парень зашел со мной на кухню и сам словно удивился этому бардаку на столе. Но тут же сказал, что хотел убрать и забыл. Просто решил убраться у крольчихи, а та его укусила». Я попросила посмотреть рану, но он отмахнулся, мол, фигня, и ушел играть. Я, конечно, собрала валяющиеся медикаменты, убралась на кухню, сама убрала у кролика, у которого так и не было убрано никем. А ночью, когда парень спал, осторожно осмотрела руки. Ну и что вы думаете? Никто 100%. никого не кусал, конечно. Тогда кому понадобилась аптечка? Значит ли это, что кто-то другой точно был у меня дома, а на моей кухне сидел и обрабатывал царапины? Пора было переходить к решительным действиям. На самом деле, все уже было очевидно, и это изрядно начало меня волновать и даже злить. Вы просто вдумайтесь, пока я учусь и одновременно зарабатываю деньги, мой псевдопарень не просто ничего не делает, он вводит домой кого-то еще, а я в это время и продукты домой покупаю, и счета плачу, и вообще едва успеваю выспаться. Это было просто несправедливо и, откровенно говоря, фигово. Я не готова была терпеть подобное еще дольше, но хотела застать парня с поличным. Но уж тут мудрить мне понадобилось. Я уже поняла, что кто-то бывает в квартире каждый раз, когда я уезжаю. Поэтому в ближайшую субботу сказала парню, что у меня зачет, и я вернусь только вечером, и уехала. Благо, рядом было хорошее кафе, где я засела в ожидании и прикидывала, что можно подождать час-полтора и вернуться за забытыми документами. Вряд ли я найду там своего парня в одиночестве, играющем в пресловутые танчики. Так что я выпила кофе, почитала книгу, пообщалась с подругой и съела кусочек торта и отправилась на операцию «Захват врага» на своей территории. та да да дам Я тихо открыла дверь и вошла в коридор. Как я и ожидала, на пороге томилась пара женских ботин. Капец, как эти мужики не боятся приводить к себе домой женщин, когда ты живешь с другой женщиной? Что в голове? Помойка? Не знаю, я бы не смогла, наверное, мне бы вот так трясло все, я каждый раз слушала бы, не скрипит ли замок, никто-то не поднимается. Вот же бесстрашные сволочи. Не все, не все, не все. Не моих. Но то, что резко бросилось мне в глаза, моих-то ботинок и туфель или кроссовок вообще не было. Я да взглянула но... на вешалку. Куда-то исчезла, мое второе пальто и сумка. Я аккуратно разулась. Странно. Странно. Я что, перепутала квартиры? Если вам интересно, где были в тот момент парень и таинственные гостья, и почему-то меня не слышали, думаю, им мешала закрытая дверь спальни, потому что, судя по звукам, они были там. Мамочка. Я постепенно пошла по квартире, на намереваясь выгнать их обоих к чертовой матери, и по пути меня ждала другая маленькая сюрпризенка. Например, мои вещи. Их не было нигде, не только в коридоре, так вот куда тратил всю свою энергию мой нерадивый сожитель. «Он каждый раз убирал и расставлял обратно мои вещи. Конечно, о какой там аптечке он просто-напросто мог забыть. Столько дел!» Еще по пути я встретила накрытый столик с клубникой и шампанским. Это неприятно кольнуло. Конечно, на меня у него не было времени». «Ужас какой!» «Я решительно двинулась в спальню. И не церемонилась Ау. и распахнула дверь. Ага, попались». На меня из-под одеяла в тишине таращилось две пары глаз. представить, что было визги, крики и ругань. Парень выскочил из-под одеяла, объясняет, что и где, я не так поняла. Не знаю, неужели тут можно было что-то не так понять. А девушка, которая оказалась длинноволосой блондинкой, кинулась одеваться, не затыкаясь от возмущения. Что я грубо нарушила их личное пространство. Странно, что про себя, будучи в моей квартире, она так не считала. Она не знает, что этот парень с кем-то живет. Наверное, эта девушка тоже тут живет, почему-то, мне кажется. Либо он ее приводит постоянно и говорит, что он живет один, и она не знает о том, что живет здесь наша героиня. Это ужасно. Мало того, что она огрызнулась и сказала, что я такой же псих, как мой кролик, и что нас надо держать в вольере. Тут только я заметила ее перевязанную руку. Так вот, кто О -о -о. есть к моей крольчихе все это время. Все, Разразился скандал, я высказала им все, что думала, причем готова была поклясться, что крольча в это время одобрительно хрюкала с балкона. Вечер закончился тем, что я выставила сперва девушку, с которой мне изменял парень, потом дала 10 минут на сборы и выставила парня также. Что-то особенное делать для того, чтобы его выселить, мне не пришлось. Я схитрила. Выпустила крольчиху а? из вольера, и Тарыча сразу стала кидаться на моего обидца. А то, говорят, собаки хорошие защитники. Кролики тоже могут откусить ногу, кстати. На прощание парень прокричал мне уже из подъезда, что я так и останусь в старых девах и буду жить с кроликами и кошками, пока все нормальные люди прощают друг другу такие мелочи. Как постоянные обманы, ну не знаю. Лично я с удовольствием выбрала бы парня-кролика. А на следующий день, чтобы поставить точку над «и», купила еще одного крольчонка и новый вольер на те деньги, которые откладывала парню на подарок. Вот так вот пушистое создание с длинными ушами помогло мне понять, что мой парень меня уже давно не ценит и не любит, и постоянно обманывает. Если бы не крольчиха, я бы и Новый год отмечала с надеждой на то, что все будет хорошо, и скорее всего, никакого хорошо уже бы не было. Сейчас я сама снимаю эту квартиру и живу в окружении нескольких крольчат. Жи, и теперь говорила. думаю, что буду заводить отношения только с тем парнем. Который понравится моим питомцам, а то, может быть, крольчиха давно пыталась предупредить меня о том, что мой бывший тот еще говнюк, а я просто не понимала ее сигнала. Так что желаю вам такого же пушистого защитника, как она, и встретить Новый год с теми, кто вас по-настоящему любит. Это очень важно, и на самом деле нам иногда нужно прислушиваться к животным. Они действительно все знают и понимают, особенности тебя любят